приветствую подписчиков и гостей моего канала с вами Ирина в этом мастер-классе хочу показать вам как сделать элегантный зажим для волос цветочки выполнены из репсовой ленты кому интересно оставайтесь со мной для цветов я выбрала два оттенка синего цвета два оттенка розового а также мне понадобились ягодки, тычинки, фетровый кружочек и сам зажим. Голубой цветочек состоит из трех лепестков светлого тона и двух более темного. Маленький цветочек из четырех лепестков розовый, из трех лепестков темного цвета и двух более светлого. Из квадратиков со стороной 4 см я делаю обычный классический острый лепесток. Свожу противоположные уголки, потом еще раз противоположные уголки. Зажимаю пинцетом. Край пинцета находится точно против уголочка. И теперь свободные концы свожу к центру. Зажимаю пинцетом. И оплавляю огнем зажигалки. Низ лепестка тоже обрабатываю огнем. Срезать здесь ничего не нужно. И получается острый лепесток. Теперь покажу, как я делаю круглый лепесток из квадрата 2,5 сантиметра На 2,5 сантиметра. Тоже соединяю противоположные уголочки. Потом еще раз. Зажимаю пинцетом посередине. И свободные уголки отвожу в стороны. Соединяю их с центральным уголком. Зажимаю пинцетом все уголки. И обрабатываю срез огнем. Проверяю, все ли хорошо сплавилось. Если нет, то еще раз обрабатываю огнём. Теперь нужно опалить срезы. Вот так. И круглый лепесток готов. Теперь буду соединять лепестки цветка. Голубой цветок уже готов. А вместе мы соберем розовый. Горячий клей наношу на низ лепесточка. И их соединяю ребро к ребру. При этом проверяю уровень высоте нужно, чтобы этот уровень был одинаковым. И опять клею наношу на самый низ лепестка. И теперь последний лепесток. Все лепестки приклеены. Для украшения цветка я беру тычинки. Делаю 6 тычинок. Определяю положение их на цветке. Для приклеивания использую горячий пистолет. Также клей наношу на края лепесточков. И теперь соединяю все в круг и лепесточки поджимаю к центру. цветочек готов теперь соберем маленький цветочек он состоит из четырех лепесточков Для украшения этого цветка я использую совсем маленькие тычинки. Все, цветочек готов. Остается только обрезать лишнее на тычинках. Для сборки украшения я беру зажим крокодильчик, его длина 6 сантиметров, и фетровый кружок с диаметром 3 сантиметра. Кружочек я складываю вдвое и делаю небольшие надрезы. В них вставляю зажим. И фетр при помощи горячего клея закрепляю по центру. Теперь буду соединять цветы между собой. На стороны лепестков, на самый низ наношу горячий клей и приклеиваю цветок к цветку. При этом линия соединения лепестков идет на одном уровне. Теперь между большими цветами приклеиваю маленький цветочек. В промежутке вклеиваю ягодки. Ягодки я делаю сама из обычной столовой салфетки. Украшаю микробесером. И также для окрашивания использую лак для ногтей. Чтобы клей быстрее застывал, можно использовать пинцет. И с другой стороны приклею еще две ягодки. Теперь можно композицию закрепить на зажиме. Наношу обильно клей на фитровый кружочек и приклеиваю к букету из цветов. Вот такой маленький изящный букет у меня получился.